Всем привет! И сегодня небольшое такое видео, в котором хочу затронуть тему AliExpress и вспомнить одну поговорку. В общем, поговорка такая, ну, не знаю, откуда она пошла. В общем, звучит так, что у тебя будет все, что ты хотел, но когда тебе это уже будет не нужно. И, казалось бы, при чем тут AliExpress? В общем, сидел я в интернете спокойно и друг мне скидывает ссылочку на Алиэкспресс. Говорит, посмотри, что я нашел. Открываю я эту ссылочку, и что я вижу? Продается мост для автомобиля, как мне сначала показалось. да? По факту это и есть задний мост, ведущий, но он уже с электроприводом, с двигателем и маленького размера, меньше метра. То есть они там размер делают на заказ. И в первый момент я немножко не недопонял. Ну, что это такое А потом все-таки до меня дошло Это продается ведущий мост для электромобиля Для тех, кто собирает его как бы, с нуля И вот я почему вспомнил эту поговорку Про то, что у тебя будет все, но ну, когда тебе уже это не надо Если бы такой мост я мог купить, когда начинал делать свою машину первую, у меня вообще все по-другому бы Пошло. То есть у меня с самого начала была бы уже практически нормальная машина с нормальной компоновкой. Я столько сил, нервов э, убил в то, чтобы хоть как-то заставить ее работать. у меня как бы, была куча вопросов и проблем по трансмиссии, по всем вот этим вот вопросам, по механике. Двигатели искал, неизвестно сколько. А тут как бы готовый мост, все. Там на разную мощность, на разный вольтаж. Просто покупаешь... Ну, контроллер, да, там трехфазный двигатель стоит на 48 вольт, на 64 вольта, по-моему. Вот, как бы, можно выбрать и мощности разные, там, 600 вольт, по до полутора ватт и, по-моему, до полутора киловатт. И, как бы, с одной стороны, конечно, прикольно то, что я вроде бы сам все там делал, да, всю трансмиссию придумал, с другой стороны... На готовом уже можно было точно так же опыта набраться. И... Но все это было намного надежнее, намного прикольней. В общем, вот, немножко как-то <смешно>, смешно у меня чувство, такие вроде радостно, что все-таки такое начали делать. В то же время немножко печально, что это начали делать сейчас, а не лет 5-7 назад. Потому что, ну, тогда, как я уже сказал, реально машина, вообще вообще по другому по пути пошла. Вот, к сожалению, как бы это не. Ну, не то, что сильно дорогое удовольствие, да. Но этот мост, он сам по себе стоит 15 тысяч, и самая дешевая доставка его в Россию тоже стоит 15 тысяч. Вот. У меня была, конечно, мысль может, все-таки, накопить этот тридцатник и построить машину с ним. Но потом я просто понял, что как бы еще аккумуляторы, еще контроллеры, то все, 5 и 10. А в общем, на ну, машину уйдет где-то полтинник, с не больше. И ну как-то особо я рационально в этом не вижу зерна. Плюс ко всему сейчас я хочу уже на гидравлику перейти, и у меня есть готовый мой задний мост от моей машины. То есть там, уже нормальный заводской редуктор. Конечно, он червячный, не совсем подходит для мостов, да, ну поездить хватит в конце концов можно из там, жигулевских запчастей собрать ну как из конструктора там что-то где-то переварить что-то где-то переточить и собрать такой же маленький мост и выйдет это намного дешевле с другой стороны если б я эту деталь этот мост увидел несколько лет назад когда вот мне он реально был нужен или когда вообще начинал машину там в 2005 году бы я даже без запросов бы взял и машина вообще другая бы получилась прям как я хотел все бы вышло вот ну что ладно всем спасибо пока